Дыхание огня, дыхание огня, опаляет цветущую садку. Где-то в пещере пробуждается дракон. дракон, дракон, дракон, дракон. Принцесса скучает в замке. Но ее ждут приключения. Сразиться в бою со свирепым вепрем. Не уронить славу королевства. Победить зло. Выхание огня Идет караван по пустыне Навстречу своей судьбе Лежат щиток кости в песках Тех, кто, пребывая во снах От жажды сбивались пути По полярный полярной звезде Почил под палящим зноем какой с миром! Из-за памятных времен была война на земле. Поливалась кровь драконов. Они скрывались, используя людскую оболочку. Но от судьбы не уйдешь. Это их время быть презрением всех, потому что ты другой. «Дыхание огня».